Это зуб. Это ДСП АДА восемнадцать ноль Это ЦАП АД один девять Это его обвязка. И усилитель в сто раз. Колонка. Сейчас DSP вырабатывает синус амплитуды 10-5. Мы слышим этот синус. И немножко шума. А DAO 1701 сейчас вырабатывает свой собственный клок. Вот из этого кристалла. Посмотрим на этот клок. Здесь точка синхронизации. Уменьшим. Отойдем. Увеличим. Как видите, фронты по-прежнему чистые, не размазанные. Джиттер маленький. Этот зуб имеет и 2С-выход. И в этом и 2С-выходе есть М-клок. И нам нужно синхронизировать М-клок вот этого выхода и М-клок 1701 он же клок для ЦАПа. Если мы этого не сделаем, у нас будут либо теряться, либо появляться сэмплы. В общем, передача работать нормально не будет. Поэтому у нас есть только один выбор. Так как я не могу заставить эту плату принять наш клок, я могу клок от этой платы подать в у 1701 вместо кристалла. И вот что происходит, когда я его подключаю. Происходит две вещи. Во-первых, немножко меняется частота синуса. Это потому, что этот кристалл для частоты дискретизации 48 кГц, а из зуба вытекает клок для частоты 4400. Поэтому частота синуса, вырабатываемая до 1801, меняется, просто потому, что меняется частота клока немножечко. И второй эффект это меняется шум, причем меняется очень сильно. Так бы я этот шум не услышал, но благодаря тому, что у меня... После цапа стоит усилитель в 100 раз. Этот шум очень хорошо чувствуется. Этот усилитель здесь поставлен специально, чтобы слушать шумовую полку цапа. Теперь давайте посмотрим, что происходит с клоком. Вот как раньше клок, который вырабатывает тогда 1701 от кристалла. А вот я подключил клок из зуба. Вы уже, наверное, заметили, что здесь начал прыгать фронт. Его размазало. Это джиттер. Давайте отойдем чуть-чуть подальше. И тут джиттер уже весьма чудовищный. Вот так вот. Оказывается, джиттер может влиять на отношение сигнал-шум у ЦАПа. Ну вот теперь становится понятно, почему аудиофилы так боятся джитеров цифровых систем. Потому что непонятно, откуда он может взяться. В данном случае у нас нет выбора, и мы должны брать клок от источника. Если цифровой сигнал передается там PSPDIF или по TASLINK, то опять же, клок ЦАПа оказывается клоком источника. И если клок у источника говно, то ЦАП будет шуметь. Неважно, что там нолики и единички доставляются идеально. Что сделать с этой проблемой? На самом деле я пока не знаю. Первое, что я нашел, это можно поставить асинхронный Sample Rate конвертер между вот этой платой и вот этой платой. Благодаря этому можно развязать их M-клоки, но при этом требуется математическое преобразование сигнала, и это как бы не очень хорошо. Второй вариант, это вычи вычистить клок, который идет отсюда. Это можно сделать с помощью PLL, -ки. может быть можно сделать, пока не знаю. PLL у меня сходу так нет и сделать я этого пока не могу последнее о чем я хотел сказать это допустим если здесь клок чистый и мы передаем отсюда через SPDIF то наш ЦАП, ну, в данном случае DSP и ЦАП должны будут восстановить этот клок если они его не восстановят то тогда воспроизведение будет несинхронно и мы будем опять же терять или приобретать сэмплы SPDIF это передача по одному всего кабелю, то клок должен быть восстановлен из этого единственного сигнала это опять же PLL и она может внести свой джиттер так что вот аудиофилы конечно не могут толком обосновать почему джиттер влияет на их системы но джиттер реально может влиять на системы, вот я грязь саб строительства и напоролся влияет и я кстати далеко не сразу нашел почему цифра цифрой а клок это все таки аналоговый сигнал